Так, всем привет! С вами снова я, Скайзакит. И сегодня мы проходим прохождение карты Адвентури Time 2. Вот, так. У нас какая-то книжка приветствия. Приветствую вас на карте Адвентури Тайм 2. Родитель карты Gain, Miner, Ange, и Ангелок. Удачи! Играет на, на легком уровне сложностей. Если есть вопросы по карте, добавляйте в Skype Ангелок. Гма и Увик. Эту карту мы строили два дня. Вам предстоит пройти пять испытаний. Ну, ладно. Так, правила игры были, были изменены. Ну, ладно. Раз уж они были изменены, значит все отлично. Наверное, так и задумано было. Но раз уж я снимаю один. Хавчик мой. Так. Ох, это, походу, дело наше первое испытание. Опять ангелок. Ну что ж, это ваш первое испытание для разминки. <связь> ничего себе, разминочка. Я сейчас говорю, ничего себе, разминочка. <связь> Понятно. Здесь нам будет нелегко пройти. <связь> Опять этот парк. Ура. Ах ты паркур, опять меня достаешь, да? Ну ладно. А я тебе все равно приду. Я тебе пройду, я тебе обещаю. Я приду тебя, да. Я приду тебя. Я и пройду его, часу, да. Я так и сделаю, наверное, приду, да. Хм. Ну, хорошо. Если это у нас не хочет получаться, мы сделаем мы будем очень умными людьми знаете какими простите не, осуди, не осудите меня строго блин я не очень так люблю а так павна Значит так, да? Ну хорошо. Эээ... Что за... А, геймот. Э, ну, вы ничего не видели. Вы, честно Сон, ничего не видели. Ой-ой-ой! Почему я не успеваю все этот спампоинт подставить, а? Это нереально. Ну, не, ну по идее карта проходима, но вот дело делосоздатели чего-то обкурили, серьезно. Вот я вам скажу это серьезно. Все, я успел поставить. И мне вновь... Вообще на все. Что? Фу. Так. А ты меня чуть-чуть напрягает. Вот. Меня напрягает то, что здесь не работает спаун здесь а админы туповаты. Особо от они чего-то курили. Вчера, не вчера, так сегодня, когда создавали. пасхалку иди. То иди налево. Неплохо, неплохо. Вот это, да. Ой, ой ой ой нет. Нет, нет, я живой. Я живой, кажется. Я, я живой, да? Я знаю, что я живой буду. Не надо тут ничего-то говорить, я буду живой. Ты че? Ты че совсем что? Это ты че? Я живой буду. Ты я живой, наверное. Совсем чуть-чуть было станет, слушай, я говорю, совсем чуть. Так сейчас идем, идем, идем, идем, и. Ай, яй яй э, Ничего, все, окей, все, окей, ребят, все, окей. Так идем. Э, давай, еще не осталось. Я, ты сможешь, я верю в тебя. М да, я тоже верю в Особенно в том, что я умею жать. Ангелок. Ангелок. Ангелок тупой. Так. Э -э -э -э так, снова вопрос. На все раз они будут посложнее. Если не знаете, как перевести вопрос возьмите. Хорошо. А вопрос принес так. Сколько дней авторы делали карту? Пс, два дня было написано. Ну, вот это, по-моему, тупой человек только не что узнать. Дальше как ее. Перевод. Сколько испытаний на карте? Пять испытаний. Ну вот, похоже, <смех> Адми админ админ реально что-то курили. Можно продолжить карту за свой раз, если вы умерли? <смех> что? Ноу. <No. No>. Yes. <смех> так, можно ли в ванильном Майнкрафте зачаровать вещи на 1000 левер? Ну, если волне нам есть будет, ведь плагин, да, если, ну, это получается, да, если есть плагин. Шо, вот. А Только -то, кто-нибудь атаковал, атакуйте меня, я вам сразу порежу, порежу глотку. Что, никто, да? Никого нет. Давайте кто, кто какой там человек? Хочет на, хочет на меня. Я вообще буду вот в такой вот фильмешку ходить. Ну, я у него в втором тогда яблочки, ну, что, Я что, ей факела что ли? Угу. Ну, я доверяю своей интуиции, иду сюда. Я доверяю своей интуиции. Интуиция меня еще никогда не подводила. вот интуиция, если ты меня впервые подведешь, я тебя убью. я больше никогда не верю своей интуиции так что не надо, не надо тут на мою интуицию, с интуиция все в порядке Так, для прохождения этого испытания надо найти печки ключ так что то мне подсказывает что то в этой части как в pd2 грабить банки я вот так вот играю, сейчас. Пш. Этот способ всегда работал. Я не удивляюсь. Я не, честно не удивляюсь. Этот способ всегда у меня работал. Так, все, все, это это, это, это всё, да? Ладно. Ну честно, это была легкая. Нет, почти ничего не надо. Друзья. Давайте, короче, взрываем еще. Это как всегда, по-моему. Я люблю все взрывать. Все карты буду взрывать теперь. Ну там, короче, какая-то книга, наверное. Да ладно, фуфу. Фуфу, будет фуфу. -фу. Я сказал фуфу, -фу, значит, фуфу. -фу. Там все будет красным залагаться. Ну, как всегда это любит. Пьяца. Мы, правда, если только этот дом будем мочить, потому что там все мочить я один не справлюсь. Так, ну, а мы почти закончили, да? Ну, на крышу я думаю там. Зачем? Крыша и так взорвется, по-любому. Ну ладно, я, если честно, ладно, взорвем, взорвем, взорвем. Так что будет, взорвем Взорвем все, черт возьми, взорвем все здесь, все взорвем. Я сказал все и выходы и, и входы, все просто все. Если не взорвем, то сломаем все, сломаем вс, взорвем. Эх, мое любимое дело взрывать, просто любимое дело. Привет, скелет. Я тебя буду называть скеле или нет какой скеле скеле я тебя буду называть Ээ, мрама нет не мрама Ээ, как ну, блин напишите мне в комментах как его можно будет называть клето ну или каких-нибудь вообще эндерманов например как типа эндерчак <смех> что-то типа такого ну я не знаю числа я не знаю как их можно называть так. А, ладно, понятно, все понятно, Так всегда мы будем воспользоваться нашим лучшим другом, это огнем. все, пошел, пошел, поехала, детка, поехала, увидели вот эту лагерь, <��ily> так, мы будем издалека наблюдать, что все что ли, э, это все, Смотрите, что осталось от, от этого бедного дома. Э, Эндерман, тихо, я вам ничего не делает. Чесова. Эндри. Эндри. Я вот я вам ничего не делал. Часова. Эндер. Он, он сам рванул. Я лишь только помог ему осуществить его желание, честно. Что, какой что на меня будет длиться? Никакой, да? Ну кто, давай? Кто на меня? Кто нажится? Никто, ну вот и вс, успокойся. Ну вот, спасибо за просмотр. Сами все спасибо за просмотр, с вами был я, скайзаки. Если что-то, ну, вообще запис подписывайтесь на канал, ставьте лайки, это же вообще лайки надо всегда ставить. Ну так, ставим лайки. Ты что? он вот, наглешь, вот вы видели, да, наглешь, просто наглешь. Так, по-моему, все. Итак, спасибо за просмотр. С вами был я, Скайзекит. Став, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока, удачи вам. <сёк> И все. Да, пока.